Сегодня в это самое непростое время у вас у каждого есть возможность освоить совершенно новую денежную профессию. Прямо из своего дома, со своего мобильного телефона. Для работы у вас будет приложение в смартфоне, с помощью которого вы будете и зарабатывать деньги, и обучаться вместе с нашей командой. С вами будут работать профессионалы. Эти ребята более 20 лет в сфере свободного предпринимательства. Прямо сегодня вы можете пройти безоплатное обучение и узнать, какие выгоды вы для себя получите. У вас будет личный куратор и полное его сопровождение в будущем для корректных первых шагов, а также вы получаете свой личный сайт в подарок с конференц-залом. Это ваш проводник в мир другого интернета, о котором вы пока не догадывались. Прямо сейчас возьмите 10 минут времени, зарегистрируйтесь и посмотрите первое вводное видео. Внутри сайта вы увидите первое сообщение от вашего куратора и соответственно его контакты. Начинайте свой интересный новый путь и пройдите тестирование на наличие у себя предпринимательских способностей. Я верю в каждого из вас.